Всем привет! С вами Наталья Дурнева. В этом видеоуроке я хочу вам показать, как сделать блок-прокладку. Допустим, у меня вот есть сайт, я рекрутирую этим сайтом и чтобы он не заспамился, ссылочка на сайт, мне нужно сделать блок-прокладку, отсылать ее в качестве ссылки на сайт. Что мы для этого делаем? Для этого, в первую очередь, нужно иметь почту на Google Gmail. С сервисом Gmail нужно, если у вас еще нет, создать блог на сервисе Blogger. Нажимаем на кнопку Blogger и у нас открывается панель инструментов. Нам нужно создать новый блок. Даем заголовок с призывом к действию, допустим, Выбери финансовую свободу сейчас. Придумываем адрес для блога. Выбираем теперь шаблон. Можно выбрать вот прям простой. И выбираем создать блог. Вот наш блог создан. Теперь... Нам надо создать сообщение. Чтобы создать первое сообщение в блоге, прокладки, нужно выбрать заранее подходящие картинки по смыслу к вашему предложению и вставить их в блог. Нажать на пиктограмму «Вставить изображение». Выбираем. Загрузить, выбрать пайлы. Я заранее подготовила несколько подходящих картинок. Чтобы выбрать несколько картинок сразу, нужно либо зажать левую кнопку мыши и провести по ним. Если они у вас, допустим, в разноброс, нужно нажать на одну картинку, нажать на кнопку Ctrl, удерживать ее и просто щелкать мышкой по другим картинкам. Так, открыть наши картинки добавляются теперь нужно нажать добавить выбранные изображения. вот они наши картинки встали в блог нажимаем публикация сейчас мы будем делать самое интересное и то что к чему мы и стремились блок прокладку нажимаем шаблон выбираем кнопочку изменить html и вот здесь смотрите здесь нужно очень внимательно подойти к этому занятию сейчас нам надо в данный скрипт нашего блога вставить свой прописной скрипт вот он я его уже прописал выставьте видео на паузу и вместо слов Ваш сайт. Вы вставляете ссылку на ваш сайт, которым вы рекрутируете или что-то еще делаете. Это выглядит вот так. Мы копируем данный скрипт и идем в наш скрипт блога. Находим тело сообщения, это первый абзац. После него идет отступ. Вставляем сюда наш скопированный скрипт. Нажимаем сохранить шаблон. Сейчас можно просмотреть шаблон. Просмотреть блок. Наш блок грузится. Как вы видите, нас перекидывает на сайт, который мы делали. Нажимаем еще раз «Просмотреть блог». То есть наша ссылка работает. Мы сделали все правильно. Как мы даем теперь ссылку на данную страницу? Мы идем в «Настройки». И вот здесь в «Публикации» мы видим адрес блога. Вот это будет ссылка на вашу блок прокладку с которой будет перекидывать система на ваш сайт. Теперь как можно еще проверить, как будет выглядеть ваша ссылка. Идем в любую социальную сеть, допустим «Одноклассники» добавляем заметку, нажимаем и вот так выглядит ваша блок прокладка, можно поменять картинки, для этого у нас несколько картинок было вставлено, человек переходя по ссылке пройдет на ваш сайт, если же случится все-таки так, что ваша ссылочка будет на блок-прокладку заспамлено. вы можете в любой момент сделать либо новый блок, либо еще более простой вариант, изменить название данного блога. Все, что находится перед точкой, меняете название, нажимаете «Сохранить», и ваша новая блок-прокладка будет создана.